Уважаемые земляки, хотел бы высказаться по поводу моего исключения из партии. Не буду говорить о грубом нарушении процедурных моментов, это тема судебных инстанций. Скажу главное. Во-первых, они позорно побоялись позвать меня на данное заседание, поскольку у них нет мужества сказать все свои доводы мне лично. Поэтому я заставлю их сделать это публично. Во-вторых, те доводы, которые они приводили, для меня лично гордость, а для них основание для исключения. Основным из них стала моя позиция по Штыгашеву и поездка в Хакасию. Конечно же, в документах они этого не укажут. Но скажу так. Накануне моей поездки в Хакасию мне звонил замсекретаря Калмыцкого отделения «Единой России» Сухинин и просил не ехать, намекая на последствия. Но для меня важнее память моих предков, которых оскорбил Штыгашев, чем членство в этой партии и тем более указание какого-то партийного функционера. Это одна из причин. Вторая — это, конечно же, моя принципиальная позиция в народном хурале, поскольку я искренне считаю, что Хасиков и то, что он делает, это позор. Позор с самого начала. И все его действия показывают это. Вспомните, как он позволил безнаказанно оскорблять весь наш народ, всяким мизит и штыгашевым. Он со страхом не допустил достойного конкурента на выборы главы и сейчас пытается убрать у Бушиева Санава. Он, боясь давления сверху, совершил позорные кадровые решения, которые возмутили весь народ. Он, как истинный трус, угрожал и пытается, пытался запугать калмыцкую женщину. Он захапал премии и распределил их по принципу себе и мне. Планирует выдать налоговую преференцию инвестору в полтора миллиарда, а на наш нищий бюджет берет очередной кредит в 2,2 миллиарда рублей, загоняя нашу Калмыкию в долги. Он не позволил строительства быстровозводимого инфекционного госпиталя, который был так необходим нашим жителям, многих из которых уже нет. Он поставил под угрозу газового взрыва жителей города из-за желания покататься в ледовой арене. Он позорно избегает сессий народного хурала и поэтому пытается избавиться от непокорных депутатов. Про таких, как он, в нашем народе говорят, кюнбеше. Накануне выборной кампании Калмыцкое региональное отделение Партия «Единая Россия», исключая меня из партии, добавляет себе очередного негатива, преследуя меня за объективную позицию происходящего произвол республиканских властей в моей родной республике. Но им на это откровенно наплевать, потому что они уверены, что проведут эти выборы за счет бюджетников и учителей. Уже даны установки и инструкции. Целому ряду организаций дана команда брать открепительно и голосовать на определенных участках. Ожидается и множество других фальсификаций, иначе при других условиях им не выиграть. И это всем понятно. Но мы все это пресечем за счет наблюдательного полка. Поэтому, уважаемые жители, помните, поддерживая Башенкаева, вы помогаете «Единой России» и лишаете всех нас хорошего врача. А теперь задайтесь вопросом, хотите ли вы помочь «Единой России». Я лично для себя определился с выбором давно. И это... Убышив со